Всем привет! Сегодня хочу показать как получать с aliexpress товары за 1 цент э, с помощью монеток мобильных, мобильных которые раздаются в, в приложении каждый день то есть получать их можно до 16 штук в день нам нужно перейти значит, в aliexpress приложение в само перейти в раздел мобильные бонусы это вот эта желтенькая монетка здесь мы проматываем вниз вы видите, где таймер идет. Он обновляется каждый день у меня по хабаровскому времени в 6 часов вечера. Далее переходим все за 001. Еще нажимаем. И предварительно вам нужно выбрать товар, который вы хотите забрать. Выбрать нужно товар лучше тот, который больше 10 штук. Затем, как мы выбрали, мы переходим назад. И смотрим на таймер. Когда будет 10 секунд, нажимаем кнопочку еще и про себя отсчитываем от 10 до 0. И в момент, когда будет 0, нажимаем на тот товар, который нам нужен. И давайте. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Выбираем. Далее нажимаем обменять. Сейчас. Продолжить. выбирая товар и оплатить вот так вот легко и просто мы получили свой товарчик всего за 69 копеек ну да ладно получать можно их каждый день то есть каждый день обновляется в одно и то же время то есть вы должны для себя по сус для своего региона определить какое-то какое-то время чтобы получать эти призы каждый день я ставлю будильник, когда мне какой-то товар прям очень нравится, я хочу его забрать. Я ставлю будильник, чтобы не пропустить это время. время. То есть, ну, за две минуты будильник, мне хватает время, чтобы определиться, выбрать товар и получить его. Все это легко и просто. Вот один из примеров. Вот такой я получил товарчик, то есть сережки, и брошь с цепочкой. Ой, брошь. ну, короче, навес, подвеску. Стоит она 798 рублей, а я ее за 790 монеток там купил, что-то такое. Так что почти на халяву. Так что пользуйтесь методом, как бы ничего сложного тут нет. Это мой прошлый товар, который я получал. Как бы все очень просто, легко. Главное, ну, подкопите монеток, если у вас их нет, чтобы спокойно выбирать тот товар, который вам нужен.